Мы с, вами, и мы с вами, создадим счастливую семью. Доложите пятую заповедь разведчика. Разведчика может погубить красивая женщина. Отсюда вывод. Разведчик должен сам погубить красивую женщину. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, сразу же хочу сказать вам, что вы красивая. Спасибо. Поздравляю вас со всеми прошедшими. И вот, что там недавно... Новый год, да? Да. Непонятный праздник такой, ну, все равно я вас поздравляю. здоровья удачи, улыбок. Как говорит один мой знакомый, на самом деле, это я. Не повторяй моих ошибок. знакомство. меня Егор зовут. Представьте, пожалуйста. Егор, я Егор. А вас как? Даша. Ой! Даша, шикарное имя. Тария, да? Да. А вы из, Сан из Санкт-Петербурга? Да. Потрясающе. Потрясающе. А... Из области, из Санкт-Петербургской области, кубернии. Mm -hmm. Городного Ладога. Может, слышали по такой? Да. Mm -hmm. Вот. Ну, такой красоты у нас нету. Такой mm -hmm. красоты, как вы, у нас нету. Вы, ну, наверное, просто еще молодая. Может, ну, да. у нас все старое. Вы знали, что Новая Ладога образована на год позже Санкт-Петербурга? То есть Питер в 1703, а вот Новая Ладога в 1704. Может поэтому у нас девушки такие красивые, как вы, на год позже. Не успели, не успели красоту загрузить в генетику. Вы, вы, вы прекрасные. Вот, вот э, с, с вас, вот, вот. У, у вас прям э, белая футболка, э, светлые волосы и вот, вот это вот э, как это правильно? Макатуты тутуяж, макияж или макатутыяж? Ну в общем, я в этом не сильно разбираюсь. В общем, о, ну вот это вот на лицо нанесенное, это прям потрясающе. Вы, вы, вы молодец. Я думаю, вам нужно приехать к нам. И найти себе лучшего жениха, к сожалению, это я, и мы с вами и мы с вами создадим счастливую семью. Вы же, наверное, чуть-чуть моложе 30, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Вот. Вы видите, я вам расскажу, как оно после 30 живется. Я, к сожалению, там пожил. Вот. Ну, после 30 я там пожил, попробовал. Я вам расскажу, нам будет удобно. Давайте, давайте с вами дружить. Извините. Вот. У вас пропал на самом интересном месте. Вот, вот когда вот ладошами шевелили.